Здравствуйте! Вы смотрите программу «В движении». Сегодня наша съемочная группа находится в Минске. Ведь именно здесь проходит подведение итогов 9 международного конкурса педагогического мастерства «Хрустальная чернильница». Буквально через несколько минут лучшие из лучших получат эту престижную награду. В стенах общеобразовательной школы номер 70 собрались 12 финалистов конкурса, приехавших из России, Казахстана, Италии, Украины, Узбекистана и других стран. Преподаватели провели уроки, посвященные творчеству Константина Паустовского, приуроченные к 130-летию известного русского писателя. Всего на первый этап 9 международного конкурса педагогического мастерства «Хрустальная чернильница» имени Кондрякова, который проходил в онлайн-формате, поступило свыше 200 заявок. Мероприятие вот уже на протяжении 9 лет проходит при поддержке Белорусского министерства образования и фонда «Русский мир». Несмотря на все сложности нашей жизни, сейчас более развитая система телекоммуникации. И много очень работ приходило, записи уроков со всех республик. Не все смогли приехать, те, кто заявлялся в конкурс, но многие приехали. И в этом конкурсе он оправдывает название международного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 Литературу. Вести открытый урок перед строгим жюри совершенно незнакомой детской аудитории – задача не из простых. Но учителя справились с этим заданием на твердую пятерку. В том числе Дарья Балута из Италии, преподаватель русского языка как иностранного. Она стала одним из лауреатов конкурса. Мы преподаем русский язык детям, которые говорят на нескольких языках. Ну, я живу в Италии, это естественно основной язык, язык среды – это итальянский. Русский язык является языком либо… Родителей, либо одного из родителей. Как привить любовь? Любовь прививается только через связь с культурой, то есть через традиции, через передачу знаний, начиная с книжки про колобка и заканчивая какими-нибудь традициями, которые должен сохранить один из родителей. Когда входишь в контакт с детьми,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 а жюри, которые должны тебя оценивать, твою работу, ты их вообще не замечаешь. Программа пребывания участников и членов жюри конкурса была наполнена не только рабочими, но и историко-культурными мероприятиями. Одним из самых ярких событий стала торжественная церемония закладки капсулы с землей с места гибели 24 солдат 7 мотоциклетного полка, которые были обнаружены поисковым отрядом Видлецкий рубеж» в окрестностях села Видлица. Церемония состоялась в национальном мемориальном комплексе «Храм-памятник» в честь всех святых в Крипте. Мы сегодня привезли вещи и снаряжение финской армии, Суомен армии, которая воевала с нами в Карелии. В частности, это картонная коробка для патронов к пистолету-пулемету Суоми. Она сохранилась со времен войны, так она выглядит, на ней есть этикетка, все видно, какой калибр, да, вот. А также финская каска-вертелька, так называемая, стальной шлем, используемый финами во время Великой Отечественной войны. Также сегодня мы привезли на родину бланк смертного медальона бойца Ермоловича Александра Алексеевича 1919 года, который погиб в республике Карелия в 1941 году. Его сам непосредственно смертный медальон, да? а также медальон его однополчанина Колтовича Кирилла Кузьмича, которого мы нашли в том же 16 году. Передали э, впоследствии в 2018 году родственникам медальон, но, увы, не была передана капсула. И мы хотим, чтобы эту капсулу передали родственникам бойца Колтовича. Среди солдат седьмого мотоциклетного полка опознать удалось и Николая Антоновича Абрамчука, уроженца деревни Сомина. Господь нам вернул нашего соотечества спустя. 81. Здесь Николай среди своего народа. Он пришел не один. С ним безымянные товарищи разных этнических кровей. Вот как говорили раньше, упрощая все русские. Торжественная церемония награждения победителей состоялась здесь же, в храме памятники в честь всех святых. В Белом зале подвели и итоги конкурса, основные задачи которого – выявление и распространение перспективного педагогического опыта, а также изучение русского языка и литературы, повышение мотивации педагогов к творческому саморазвитию и профессиональному росту. Бронзовым призером конкурса стала учитель русского языка и литературы Нижегородской школы номер 183 –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 Жюри конкурса было сформировано из специалистов в области педагогики, литературоведения, ведения, а также победителей конкурса предыдущих лет, представителей государственных структур и общественных организаций. О том, какая она, хрустальная чернильница, рассказывает Анна Калугина, член жюри. У меня вот такое ощущение, что она живая, правда. У нее есть душа, сердце. Я вам сейчас скажу, почему. Потому что в этом году я убедилась, что у нее есть голос. Он хрустальный, нежный, но он настолько мощный, что он созывает каждый год всех из разных стран. И даже сегодня, когда политическая ситуация вот такая, какая она есть, этот голос позвал, и мы не просто приехали, мы примчались сюда. И вот, наверное, для того, чтобы ощутить вот потрясающую эту атмосферу доброжелательности, искренности, это сейчас очень не хватает, очень не хватает, и я заметила не только Донецку, очень многим странам этого не хватает. В этом году я впервые в роли члена жюри. Я, конечно же, волнуюсь в этом году меньше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 Следующий, десятый, юбилейный конкурс организаторы планируют посвятить роману Александра Сергеевича Пушкина Евгению Онегин», а также пригласить победителей прошлых лет для проведения открытых уроков, которые будут транслироваться в прямом эфире. Какие планы чуть позже, потому что все начинается с мечты. А мечта такая, чтобы был мир и чтобы ровно через год... Мы собрались вновь на белорусской гостеприимной земле и смогли говорить с нашими детьми языком великого Александра Сергеевича Пушкина. Именно такое решение принято членами жюри. Объединить в третьем году не просто имя Александра Сергеевича и десятилетний юбилей Международного конкурса педагогического мастерства Хрустальная чернильница имени Александра Николаевича Кондрякова, а вспомнить о десятилетнем юбилее создания первой главы Романа Пушкина Евгений Онегин и опять говорить великим русским словом с нашими детьми. Специальными призами были также награждены преподаватели русского языка Юлия Мельничук из Херсона, Татьяна Калиниченко из Минска и Ирина Тершукова из России. Главными победителями стал педагог из Казахстана, Эльмира Пушенова. Однако само участие в финальном этапе конкурса уже победа. В этом уверена студентка Севастопольского государственного университета Валерия Шила. Я и так уже победила для себя. Ввиду того, что здесь собрались одни профессионалы. Я еще студентка, но несмотря на это я уже здесь участвую, я в числе финалистов. Финалисты конкурса подчеркивают значимость хрустальной чернильницы для обмена опытом в развитии культура ориентированного образования, изучения русского языка, литературы и сохранения исторического наследия русского народа.